Самое лучшее время дня для меня, когда все спят, когда никто тебя не отвлекает, и ты не можешь, не надо тебе никуда отвлекаться. Что-либо делать, прежде чем пить кофе, я вот поставлю и заварю. Я что делаю? Это не обязательно, конечно, никому. Прекрасная елочка наша, Столий. Вот она, какая красавица, которую мы сделали с ним. Вот она, вот она какая у нас, светящаяся. Там она о, пустая, там только фонарик. Красота. Не знаю, что нам первое место с ним не дали за такую красоту. В садике беру просворочку. Там у меня кусочки разные из церкви. И святую воду наливаю. С молитвой я святую воду выбираю с просворкой. А молитва какая чудесная. Если не присоединяться, замечательнейшая. Для чего это я делаю? Для того чтобы. Святая вода в оставление грехов моих, в просвещение ума моего, чтобы маленький у меня очистился, в укрепление душевных и телесных сил, в здравии души и тела, в покорение страстей, сколько страстей у нас, чтобы их покорить, без помощи Божьей никак не обойтись, и немощей, и по беспредельному мироседию Твоему молитвы, Боже твоей Матери, Всех Святых своих Аминь. Вот я это выпиваю, и тогда, когда ты начинаешь отразить благословение Божье, у тебя день проходит вообще по-другому. День проходит просто, ну, как будто ты под защитой какой-то. Это я покупаю церковные календари, потом вырезаю эти изображения, иконы, и приклеиваю их на картонку, или как делаю из них вот такие, можно в рамку сделать их. Иконы, они освещенные в церкви приобретенные. Много лет они у меня висят. Господи, дай мне разум и душевный покой, принять то, что я не в силах изменить. Дай мне мужество изменить то, что я могу. И дай мне мудрость отличить одно от другого. Аминь. Это чудесные слова. А иконы, эти я купила когда-то в церкви две, это много-много лет назад, Наверное, в 92-3, не помню. Это меня благословила женщина одна, в, в Червине впервые в жизни в церковь пришла. Много меня благословила старшей дочери, но они у меня почему-то так и висят. И всегда причем висят на кухне. Как-то так вот получилось. И всегда у меня есть церковный календарь, который я смотрю, слежу, чтобы не потеряться в пространстве. Вот так начинается мое притихшее утро. Неделю всю предыдущую, сегодня воскресенье, вот с понедельника, я болела. Болела очень жестоко. Если бы я не благодаря вам, ребята мои, не делала эту гимнастику, вы же меня вдохновляете. Я бы, конечно, болела жестоко, лежа в постели две недели, стекая всякими мокротами с гигантскими носовыми платками. Но сейчас болела. Вот просто на ура. Не применяла ни одного лекарственного средства, кроме того угля, как не антибиотики, это вообще не лекарство. В первый день я сделала ингаляцию золотой звездочкой и выпила эту воду, над которой дышала. Только точки и только, только гимнастика. И то мы делали ее абсолютно без, без далеко не все вернее. А ее только-только начинали делать. Я живая, я здоровая, я бодрая.